Всем привет, остальным а здравствуйте, в этом ролике я покажу вам три способа как повысить ваш FPS. Причем это повышение будет касаться не только игры CSGO, но и всех игр в целом. Что ж, мы сразу начинаем и перед тем как мы, собственно, начнем наше повышение, нам нужно будет, точнее вам нужно будет перейти по ссылке в описании и скачать данный файл в этом файле содержится три пункта и это как раз таки те самые три способа повышения после того как мы скачали этот файл нам нужно зайти в поиск и написать панель управления открываем ее переходим в оборудование и звук электропитания попадая сюда мы видим различные схемы электропитания у меня уже стоит максимальная производительность я ее открыл с помощью powershell но вам этого в принципе знать не нужно потому что сейчас мы переходим в эту папку заходим в пункт электропитания и видим Файл highestperformance.po Нам его нужно переместить в диск C Именно в диск C, на котором у вас установлен Windows Просто перекидываем его туда И теперь открываем файл import highestperformance от имени администратора Именно от имени администратора, это достаточно важно После того, как мы его запустили Для продолжения нажмите любую клавишу Мы нажимаем любую клавишу, конечно же, не клавишу выключения компьютера Возвращаемся обратно И как мы видим, у нас переменилась новая схема электропитания Bitsum highest Performance. Это специальная схема электропитания, которая задействует ваш компьютер по полной чтобы он работал на максимум но windows бывает не у всех но все-таки бывает такое что автоматически переставляет схемы электропитания особенно это бывает на ноутбуках именно поэтому мы запускаем удалить остальные режимы также от имени администратора это удалить остальные режимы электропитания чтобы случайно windows или специально сам их не переключил если вдруг вам Хочется что-то вернуть, или вы что-то сделали не так, вы можете вернуть все обратно. Второй пункт ⁇ это удаление мусора, а конкретно удаление приложений. Мы заходим в эту папку. Здесь есть специальный рывок приложения. Мы его открываем и попадаем в настройки, где мы можем удалить все ненужные нам приложения с компьютера. Скорее всего, здесь точно есть те, которыми вы не пользуетесь. На видео я удалил те приложения, которыми не пользуюсь лично я. Но если вы пользуетесь какими-либо приложениями, которые удалил я, конечно же, их не нужно удалять. Также там есть те приложения, которые удалить. Через настройки нельзя поэтому здесь есть специальные файлы через которые мы можем удалить эти приложения нам нужно найти этот файл который мы хотим удалить нажать по нему правой кнопкой мыши и нажать выполнить с помощью powershell после чего у нас выполнится процесс и нам нужно будет нажать enter но есть вероятность что у вас выпадет какое-то другое окно и тогда нам нужно будет нажать y английскую и нажать enter тогда у вас все выполнится К сожалению я такое окно не поймал но оно у вас может выскочить и мы переходим к третьему пункту Отключение компонентов Нам нужно запустить этот файл от имени администратора И здесь мы видим различные компоненты Если вы убираете точечку или галочку с них Соответственно вы их отключаете Здесь у вас может быть включен Windows PowerShell 2 Насколько мне известно это старый PowerShell И он нам не пригодится Поэтому мы снимаем с него галочку Если вы не используете данный пап, То скорее всего вы не знаете что они значат Следовательно я думаю они вам не нужны Также здесь у вас еще может быть папочка Hyper-V или Hyper-5 Это для тех кто программирует. Если вы программируете, то вы не убирайте с нее галочку. Если вы не программируете, то убирайте. После чего мы нажимаем ОК и нажимаем перезагрузить. Если вы что-то сделали не так или вам хочется вернуть все обратно, то не беспокойтесь. Во всех этих папках, точнее, способах, есть папки, в которых есть инструкция, как вернуть все обратно. Поэтому не беспокойтесь, вы все сможете вернуть обратно. Что ж, это все способы на сегодня. Я надеюсь, что хоть как-то помог вам оптимизировать вашу систему. Это действительно вам помогло. Благодарю всех за просмотр, всем пока, остальным до свидания.